От континентальной хоккейной лиги переходим к чемпионату Казани по хоккею. Казанские юлбарсы, хоккейный клуб Казанские юлбарсы продолжает выступать в данном турнире. И на этой неделе успели провести два матча. Первый против хоккейного клуба «Гагарин», второй против хоккейного клуба «Динамо». Евгений Алмазов подробно сейчас расскажет в своем обзоре, как юлбарсы смогли провести эти матчи на данном турнире. 3-5 марта в рамках чемпионата города Казани по хоккею шайбы среди мужских команд сезона 2020-2021 сборная Казанского федерального университета провела два матча: первый против ХК Гагарин, а затем с ХК Динамо. Обе встречи были совершенно разные по уровню подготовки и накалу страстей. Противостояние между КФУ и Гагарин игра была поистине равная. В самом начале матча игру в свои руки взяла команда Гагарин, и на восьмой минуте Руслан Незимаев открывает счет 1-0. А КФУ на протяжении всего первого периода ничего не могла противопоставить такой тактически подготовленной команде. Также КФУшников подкосила череда нелепых удалений, и под занавес первого периода Нариман-Волков увеличивает счет 2-0. Но во втором игровом отрезке КФУшники включились уже в игру. После третьей пропущенной шайбы с 11 по 15 минуту команда сборная КФУ забрасывает три ответные шайбы и делает счет 3-3. А игроки казанских юлбарсов Хакимов, Хафизов и Аманов – дают шанс на победный исход матча. В третьем периоде не было такого обилия голов. На второй минуте ХК Гагарин вновь уходит вперед, а казанские юлбарсы вновь выступают в роли догоняющих. И в середине третьего периода Нурулин делает счет равным. 4-4. После окончания основного времени команда явно подустали, И даже овертайм не помог выявить победителя. Исход встречи решался в серии буллитов. И здесь стоит отдать должное вратарю ХК Гагарина, который и стал героем встречи. А победную шайбу забрасывает Константин Козырев и ставит Жирную точку в матче. 5-4. Матч с КФУ для Гагарина оказался не из легких. Ну, состояние тяжеловато. Все-таки КФУ для меня родная команда. Сам поиграл 9 лет за КФУ. Вот, и все-таки молодые ребята, они бегут хорошо, на хороших скоростях. Мы уже постарше, нам потяжелее как-то успевать за ними. Поэтому игра хорошая получилась. там и овертаймы, и булиты и нервишки потрепали друг другу. Ну, в принципе, хорошая игра. Во встрече между КФУ и «Динамо» особой интриги не было. Матч получился очень напряженным и богатым на голы, но только для одной из команд. С самого начала «Динамовцы» прижимали «Федералов», мешая им перейти в атаку, и уже на 33-й секунде Валерий Мурлатов забрасывает первую шайбу в ворота Федора Башкаева. К пятой минуте на табло показывала 5-0. «Динамо» впереди. «КФУ» пытается отыграться в контратаке, но соперники не собирались сдавать обороты. «Федералы» старались как могли, но сильный напор соперников им пресечь не удалось. И с таким счетом команды уходят на перерыв. Во втором периоде «Динамо» продолжает отрываться от «Юлы Барсов». Всего несколько минут потребовалось, чтобы сделать счет 7-0. В ходе напряженной борьбы сначала Александр Исламов, а потом Тимур Калимулин забрасывают шайбу в ворота КФУ. Федералы создают несколько опасных моментов у ворот соперника, но ему удается среагировать на бросок, и они никак не дают КФУ сравнять счет. В третьем периоде «Динамо» также оказывается в эпицентре голевых Событий. Динамовцы контролировали шайбу у себя и старались придерживаться своего плана, который работал и давал результат. Они добиваются своего, и на 36-й минуте Айвас Халиков уверенно идет в атаку. Шайба в воротах 9-0. На 39-й минуте Александр Мухин мощным броском отправляет шайбу в ворота Юлы Барсов. За несколько секунд до финальной сирены Динамо забивает гол. Артему Носову удается хлесткий бросок, который устанавливает окончательный счет этого матча. Опытные динамовцы разгромили федералов со счетом 11-0. Евгений Алмазов, Диана Жданова, Глеб Негмати, Неделя спорта.